Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемая Дарья и Антон. Меня зовут Александр, я из города Краснодара, я ваш выпускник, чему очень рад. Прежде всего, я хотел бы еще раз поблагодарить и Дарью, и Антона за то дело, которое они начали несколько лет назад. Евразийская академия предпринимательства, я считаю, стал таким классным инструментом даже для тех людей, которые в сфере недвижимости, скажем так, новички, которые придя сюда переживают, получится у них или не получится. Почему я об этом говорю? Потому что у меня уже есть определенный опыт, я давно работаю в этой сфере, с 2007 года и, как говорится, могу сравнивать. Даже я могу сказать, что это не просто обучение. А здесь, не побоюсь такого, знаете, высокопарного так сказать, сравнения, они дают уже готовый бизнес. Почему я именно так считаю? Ну, давайте возьмем, вы сюда приходите, вам по пунктам, с первого пункта, по второй, четко, конкретно, по полочкам, все говорят, что первое, что второе, что третье. Прежде чем переходить к одному определенному этапу, вы прежде всего поймите для себя, дайте себе оценку, что вы хотите в этой жизни добиться, каких вы хотите добиться целей. То есть Дарья все это лаконично, грамотно, профессионально нам доводит. Она говорит, что прежде всего мы сами личности, и идя в народ, мы с уверенностью должны это показать, что мы профессионалы, с нами безопасно. Вы можете быть уверены, я подберу то, что вы хотите конкретно купить. Поэтому еще раз говорю, это конкретный готовый бизнес, в который Дарья и Антон вложили огромную частичку себя. Они потратили колоссальное количество времени для того, чтобы это все скомпоновать, создать и дать нам на сегодняшний день чтобы мы себя уверенно чувствовали, особенно вот в последние дни, когда у нас и во всем мире произошла вот эта непонятная пандемия, когда многие сферы бизнеса потерпели, ну так скажем, большие убытки, я считаю, что даже тем, кто уже работает в этой сфере, в очередной раз прийти и получить дополнительное образование никогда не будет поздно, а будет только плюсом. Даже э, меня что еще очень, так сказать, обрадовало, и я еще раз говорю, слава благодарен, у них существует такая служба поддержки. То есть вы обучаясь, понимаете какие-то там определенные, принимаете определенные моменты. Но если что-то вам непонятно, пожалуйста, заходите в чат, где есть мои, наши коллеги, которые уже прошли определенный опыт, они уже начали применять эти знания на практике. Вы можете задать вопрос и вам с большим удовольствием и теплотой наши же коллеги подскажут, как правильно сделать, что нужно избежать, чтобы не было никаких минусов или отклонений. Ребята, это дорогого стоит. Поэтому двум этим уважаемым людям нашей страны я хочу в очередной раз сказать огромное спасибо. Пожелать тем, кто на сегодняшний день размышляет идти или не идти. Я считаю так, никакие деньги не заменят того, тех знаний и опыта, которые вы с собой возьмете, которые вы будете применять. И если вы действительно целеустремленный человек, который хочет достичь определенных целей, я просто уверен на 200% у вас все получится. и вы с лихвой окупите те затраты, которые вы понесете, когда начнете свое обучение. Даже не в деньгах дело, а опыт, который вы получите, он бесценен. И ведь он не на один день, он с вами на, многие, на многое время останется. Поэтому вы спокойно будете себя уверенно в этом сегодняшнем дне чувствовать, будете работать, будете создавать свое имя, сделайте свой бренд ну будете с гордостью говорить, что я работаю в недвижимости, у меня есть определенные навыки, я имею огромное количество рекомендаций, ребята, это дорого стоит. Еще раз всем огромное, так сказать, спасибо за то, что вы тоже на меня поддержите в этом плане, Двум, уважаемым людям, я еще персонально говорю огромное спасибо и выражаю надежду, что все-таки вы действительно получите лицензию и уже станете Действительно хорошим, классным учебным заведением, которое будет готовить реально специалистов в сфере недвижимости. Что я думаю, что уйдет в лету, это страшное для нас слово черные риэлторы. А слово риэлтор это будет также звучать гордо, как врачи, военные, ну и так далее. С большим уважением ко всем, Александр. Всем огромных удач и побед. До свидания.